Программа «Мы» — это ваша программа. Во-первых, потому что мы обсуждаем вопросы, которые касаются каждого из вас. Во-вторых, потому что мы приглашаем тех, от которых мы зависим. И в-третьих, потому что мы можем спросить с них на этой программе. Так что приходите, а то проиграйте. Китайцы. Вы китаец? Японец. Он японец. Поглец я. Свет, я просто не. А я иду, шагаю по Москве, Но в жизни я пройдусь... Молодой человек? Ты чего кричишь? Я пою. сентября на первом канале я шагаю по москве Тебе куда? Ищешь, ищешь чего песню одну хочу найти. Какую же? Чудное название. Нежность. А про что? Ну там разве песню расскажешь? Три тополя на плющихе. 2 сентября на Первом канале. 38 И Огарёва 6. 3 и 4 сентября на ОРТ. Людочка, извините. Кость, это вас. Ну, Лев Евгеньевич, ну что же это такое, а? Вы отказываетесь от меня. Это мой крес! Кресать к чертовой матери! Вы что, родственник новобрачный? Сколько не грустно, но с этой минуты уже нет. Вы отсюда пойдете? Я лежал на столе, обнажённый без защиты. Ховодов! Когда я на почте служил ямчиком, был молод, имел я селёнку. Ну что ж такое? Покровские ворота, 6 сентября, в золотой серии. Верно, Уж лучше бы она не ехала к поезду. Квинотка, миротка, минут, руки! Как тебя а? зовут? От меня. А, а. а. Теперь. А. А. А. А. А. А. А. А. А. а между прочим, входя в жилое а. помещение это самое, обувь. Уличную надо снимать. Прив. Прив. Я же не в Японии. Супер. Перелнных Да, от меня. 7 сентября на Первом канале Московские каникулы. Где эта улица знает каждый. Но кто теперь помнит, где этот дом и где его обитатели? И все же 20-е были услышаны 90-ми. 8 сентября на Первом канале Возрожденный шедевр Верморецкая приходит в дом на трубный под музыку Алексея Айги.